Здравствуйте! Вы снова на канале Енот Постригун. Мы снова говорим с вами об инструменте для парикмахеров. И сегодня мы поговорим о триммерах. Триммеры фирмы Эндис внешне довольно-таки похожие, похожие по характеристикам, но тем не менее имеющие ряд отличий. Сегодня у нас две модели. Это Endis Slimline pro -Li D8 и Эндис Slimline Ion BTF-3. D8 позиционируется как триммер для профессиональной работы. BTF-3 позиционируется как триммер для использования в быту. Если посмотреть на них внешне, то машинки довольно-таки похожи. И у той, и у другой имеется Т-образный нож. Конфигурация ножей, в общем-то, похожа. Сами машинки в руке тоже лежат сходным образом отличия довольно-таки несущественные на первый взгляд, но давайте поговорим об этом подробнее. Итак, во-первых, комплектация. btf 3 которая у нас для дома, комплектуется такой вот защитной крышечкой, которая, ну, есть и есть, смысл ее загадочен, но пусть будет. У d 8 такой защитной крышки нет, с другой стороны, парикмахеру она особо-то и не нужна. Как правило, триммер ждет свои работы, лежа в тележке и никуда не дергается. Дальше. Подставка. Подставка у D8 сделана с разъемом под питание, то есть блок питания втыкается в подставку, либо напрямую в машинку да, и осуществляется зарядка. У BTF-3 зарядка втыкается только в машинку а, в подставке никаких разъемов нет а, то есть просто мы втыкаем зарядку в машинку и ставим машинку на подставку здесь у нас будет торчать провод то есть функция подставки исключительно держать а, триммер ну чтобы он никуда там по столу не укатывался было всегда ясно где он находится здесь повторюсь можно втыкать шнур в подставку при этом Зарядка получается гораздо удобнее. Мало того, что у нас постоянно на одном и том же месте машинка стоит, она пока стоит еще и заряжается. Это очень удобная функция при работе. Да, что воткнул, он заряжается, ты работаешь дальше машинкой. Дальше. В комплекте находятся у нас, конечно же, насадки. При этом у профессиональной D8 у нас всего 4 насадки. полтора мм, 3, 6, 9 мм. У машинки, которая предназначена для дома, Эндис btf 3 насадок целых 6. Это насадки 6, 9, 13 миллиметров. И насадки с загадочными для парикмахера названием 3 дня, 5 дней, 7 дней. То есть понятно, что это сколько-то миллиметров, но вот сколько это миллиметров, непонятно. <coughs> ну да бог с ним. А, Здесь набор насадок вроде бы пога побогаче. Но, с другой стороны, мастеру в работе они, в общем-то, не нужны. А, мастер, основные работы, которые выполняет триммером с узким ножом, это какие-то мелкие детали, а, плюс, возможно, hair tattoo. То есть, не предполагается работ а, такой машинкой, таким триммером по снятию там, массы и еще что-то. Поэтому насадки, они, в принципе, не особо-то и нужны. Итак, насчет снятия массы. А, мощность. А мощность обеих этих машинок около 2,5 Вт. Это довольно мало. А, да, у того же Wall Detailer широкого проводного триммера мощность 5 Вт. У Moser Hromini или Moser Li Pro Mini триммеров мощность порядка 5 Вт. Здесь вдвое меньше. То есть этот триммер хорош для каких-то мелких работ. Что-то там подровнять, мелкие детали, поправить штрихи сделать татушки еще раз повторимся, там линии какие-то вывести, но для снятия массы он не пригоден ну снятие массы, насколько это может относиться к триммеру хорошо, дальше скорость вращения порядка 6000 оборотов, заявлено для D8, для BTF3 никак в общем-то в документации и на упаковке не указывается, поэтому доподлинно сказать какая там Частота вращения двигателя я не могу. Но, как правило, у всех машинок роторных, аккумуляторных где-то так и находится. В районе 5-6 тысяч. Давайте включим. БТФ включили. Выключили. d 8 Но по звуку мне лично больше импонирует профессиональный d 8 я даже не могу сказать, что здесь звук какой-то плохой. Он просто какой-то жужжащий, назойливый. Здесь тональность гораздо ниже у звука. Она меньше раздражает. Но как бы говорить о том, что эта машинка более профессиональна, потому что у нее звук круче. Ну нет, это конечно же бред. Просто одна из особенностей. Дальше. А в чем же все-таки основное отличие этих машинок? Это не аккумулятор. Аккумуляторы там и там литионный С зарядом на 2 часа. А, то есть в этом смысле паритет это не двигатель двигатель и там и там 2,5 ватта основное отличие профессиональных машинок от домашних это конечно же нож при первом взгляде ножи очень похожи но тем не менее видно что этот нож покороче этот нож подлиннее а, кроме того посадочные места у них не совпадают то есть у них винты на разной ширине находятся то есть нельзя эти ножи местами поменять. Ножи не быстросъемные. То есть его нельзя отщелкнуть. А, крепятся на винтах. Этот нож никак не регулируется. Давайте его снимем. Посмотрим конструкцию. Итак. А здесь конструкция не предполагает регулировки длины среза, то есть нельзя сдвинуть дальше или ближе верхний нож, вот как он у нас здесь установлен за счет вот этого пластиковой направляющей, так он и будет ходить не вперед-назад, а он не сдвинется. Если же снять нож у D8... то здесь мы увидим более хитрую конструкцию. Здесь мы увидим два дополнительных винта, при ослаблении которых, сейчас я этого не буду делать, можно выдвинуть верхний нож подвижный либо дальше, либо ближе. За счет этого будет регулироваться длина среза. Я не советую никому сразу же после покупки экспериментировать с длиной среза. Пожалуйста, сначала поработайте две недели, лучше месяц с этой машинкой, не меняя ничего в ней, не изменяя длину среза, а поработайте так, как она вышла с завода. Почему? Сейчас очень популярно такое понятие, как Zero Gapping, да, нулевая длина среза. Все это, конечно, круто, когда у нас машинка, наш триммер. Нажали, прислонили, и он сбривает у нас как бритва под чистую. Но при этом чуть только сильнее мы надавливаем на кожу клиента и моментально получаем порез. Пожалуйста, не гонитесь за нулевым срезом раньше времени. Сначала привыкните к машинке. Этот триммер Эндис и так имеет очень близкий срез. Очень близкий. И поэтому с заводскими настройками он бреет очень чисто. Итак, мы с вами рассмотрели сегодня два триммера Эндис. Slimline pro D8 и Endis Slimline Ion BTF-3. А, машинки очень похожие, Основное отличие это ножи. А здесь нож можно отрегулировать на нулевую длину среза. А здесь отрегулировать невозможно. Не надо торопиться с регулировкой. Поработайте сначала так. Машинки не предназначены для снятия большой массы. Они предназначены скорее для мелких работ. Каких-то уже конечных работ. И поэтому а данный триммер, как правило, берется в пару к более серьезной машинке. Допустим, к Endis Superliner RT1 с широким ножом, мощным, который может сразу какие-то крупные линии делать. Либо Wall Detailer, да, который тоже имеет широкий нож. А профессиональная машинка имеет удобную подставку. Да, домашняя такой подставки не имеет, но там на самом деле дома это и не нужно. В принципе, зарядили один раз и пользуемся несколько месяцев для подравнивания бороды, усов, висков, чего-то там еще, неважно. Данные машинки довольно четко позиционируются производителем для дома, для работы. Я бы, пожалуй, согласился с этим делением. Данная машинка прекрасно подойдет для дома, в ней уже все готово, нож настроен, делать с ним ничего не надо, имеется богатый набор насадок. Для работы. Все-таки хочется иметь возможность настраивать. Не злоупотреблять этой возможностью. Ну и иметь удобную подставку, которая немножко облегчит нам работу. На этом, пожалуй, все. Очень рекомендую данный триммер для работы в салоне. Очень хорошая вещь. Фактически, у него в США нет альтернативы. Даже если люди фанаты Wol, они все равно покупают триммер Endes D8. Итак, на сегодня все. Будут вопросы, задавайте их в комментариях под видео на нашем канале Енот Постригун. А, захотите пообщаться поплотнее, милости прошу ВКонтакте, наша группа Енот Постригун. А, плюс там всегда либо я, либо кто-то еще из работников магазина отвечает а, от имени участника ВКонтакте Енот Постригун. Опять же, добавляйтесь в друзья, добавляйтесь в нашу группу, читайте наши новости. Ну и не забывайте заходить на наш сайт. Енот-постригун, смотреть подробные характеристики и текущие цены на предлагаемой машинке. На этом все. Пока-пока.